Здравствуйте! С вами вновь Анна Савочкина. И мы сегодня продолжаем начатую с вами вместе программу «12 шагов». Поверьте, я вновь и вновь прохожу ее вместе с вами. И мне очень важно, чтобы остались со мной те люди, которым действительно она нужна. Даже если вас будет не очень много, я все равно буду радостно встречаться с вами, потому что мне все-таки хотелось бы, чтобы ваша жизнь приобрела совершенно другую окраску, чтобы вы научились доверять Богу не только себя, но и своих близких. И это очень важно, потому что только так может идти процесс исцеления и выздоровления, не только вас, но и всех, кто вас окружает. Потому что это важно, очень важно, научиться жить совершенно по-другому, по другим принципам, не зависеть от людей, а зависеть только от Господа. И поэтому я каждый раз буду повторять снова и снова, что она основана только на нашей вере и на силе нашего Господа Иисуса Христа, который может преображать всю вашу жизнь от начала и до конца. Вот от этого начала, когда вы приняли решение препоручить всю свою жизнь Ему первый принцип я опять повторю, что это бессилие. Мы поняли, что все усилия, которые мы прилагали все это время, были абсолютно бесполезны. Мы пытались изменить своих близких, мы пытались изменить себя, но у нас ничего не получилось. Утром я встаю и говорю, сегодня я буду жить по-другому, но если я не прошу Господа изменить меня в этом дне, все опять происходит точно так же, как было раньше. Второй шаг. Мы поняли, что только Бог может изменить нас. Поймите, что все эти шаги взаимосвязаны, и поэтому от начала до конца мне придется повторять первое, потому что если мы забудем начало, то у нас ничего не получится и дальше. И дальше мы приняли решение, действие. Теперь мы уже начинаем совершать шаг за шагом. Теперь мы начинаем шагать и идти за Иисусом Христом. Мы сознательно доверили свою жизнь. Блаженны, кроткие, ибо они утешили, утешатся. Очень трудно доверить свою жизнь Богу, потому что ты уже привык сам ей управлять. Очень трудно доверить жизнь своего близкого человека, например, мужа, потому что ты уже привык им руководить. Особенно если люди чем-то зависимы, например, алкоголики, вы все время боитесь, что он погибнет, вы все время боитесь, что он где-то истратит деньги, что его уволят с работы и так далее. А теперь вы должны его отпустить. Мы уже говорили об этом. Отпустить – это не значит выкинуть наружу, это значит отдавать его каждый день, каждый миг Господу. И вот Римлянам 12.1, этот принцип должен действовать в вашей жизни. Итак, умоляю вас, братья, милосердием божим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. То есть мы сделали действие, мы должны предпринять действие, то есть принять, посвятить Богу, ну и это только начало, а дальше день за днем следовать за ним. И мы уже начали четвертый шаг, в котором мы честно, глубоко, бесстрашно признаем свои ошибки пред Господом и перед близкими людьми. Это очень тяжело, и здесь вот доложенное чистое сердце, ибо они Бога узрят, да. Мы испытаем, и исследуем свои пути прежде всего и обратимся к Господу. Это плач Еремии, 3 глава, 40 стих. «Испытаем и исследуем себя». И мы начали честно и открыто испытывать и исследовать себя. И следом следует пятый шаг. Мы будем по-прежнему глубоко исследовать корни всех наших заблуждений, корни наших проблем, чтобы все это принести Господу. И в пятом шаге мы дальше уже продолжим. Мы будем признаваться Богу, себе или какому-либо другому человеку в истинной природе своих заблуждений. То есть один шаг – Испытание себя следует следом за другим шагом. И вот знаете, здесь в Евангелии от Матфея, 6 глава, 12 и 13 стих, Иисус учит нам молиться и прости нам долги наши как и мы прощаем должникам нашим. Все знают эту молитву «Отче наш». Господь, прости нам долги, как и мы прощаем должникам. Как часто мы хотим, чтобы Бог нас просил, но сами постоянно держим какую-то обиду на кого-то, обижаемся, что кто-то что-то сказал не так. И когда мы начинаем исследовать себя, мы можем даже сразу не понимать, нас же обидели, мы можем сразу не понимать и нести эту обиду в ночь, что нужно попросить прощения, потому что нас обидели, и мы уже обиделись. Вы знаете, я слышала один такой рассказ. До того момента, пока нас обидели, это тот человек, который обижает, он грешник. Но когда мы обиделись, то уже мы грешники, потому что за обидой следует эгоизм, жало к себе. Ах, меня обидели, такого прекрасного, такого замечательного. Меня обидели. Да как он мог, да как она могла. Да я же все стараюсь, да я же все так делаю, да я же все для вас, да я же трудюсь, да я же работаю, да у меня же столько дел. Я все стараюсь сделать для вас. Это эгоизм. Меня такую хорошую, такую замечательную обидели. В Евангелии от Луки, я сейчас не буду искать это место, я помню, когда Иисус Христос рассказывает притчу, в которой он говорит, вот смотрите, у одного господина был раб, и этот раб пошел на поле, много трудился, потом вернулся, приготовил еду и принес господину, а потом сам пошел кушать так и вы будьте как те рабы, ничего не стоящие. То, ли, то есть наша жизнь должна приносить нам счастье и радость от того, что мы служим, а не от того, что кто-то нас хвалит. Понимаете, мы привыкли в мире жить так. Сделала тебя, похвалили. И ты такой довольный, гордый, счастливый. Какой я хороший, меня хвалит. А на самом деле мы должны научиться так. Я делаю не за то, чтобы меня хвалили, не для того, чтобы меня хвалили, а потому что мне радостно, когда я приношу радость другому. И мы уже читали послание Коринфянам, 13 главу, где характеризуется любовь. В этой любви нет ни одного места тому, чтобы что-то говорилось лично обо мне. Всегда говорится по отношению к кому-то другому. То есть истинная любовь, когда я не беру на себя «дай, дай, дай», а когда я стараюсь отдать. И когда я отдаю, я испытываю радость. Если я не испытываю радости, то значит, я грешен. В этот момент, во мне, именно во мне, имеются все эти грехи, но в которых мы можем обвинить другого человека. Мы чаще всего пытаемся, когда нас обидели, взамен обидеть другого. Нам сказали гневные слова, мы взамен говорим гневные слова другому. Тому, на кого вы обижены, мы пытаемся обидеть или как-то ущемить, или что-то сделать. Мы хотим еще отомстить кому-то, у нас еще внутри имеется какая-то ненависть. И мы уже говорили, что есть такие чувства, которые совершенно не просто чувства, которые следуют за тем, что мы совершаем, ну и это есть грех, неправильные поступки. Это мы раздражаемся, мы не принимаем другого человека, мы отрицаем его, как будто его тут нет. Мы ненавидим. И мы беспокоимся. И еще мы подавляем в себе гнев, как бы стараясь держать его, хотя все лицо и вся наша внешность проявляет этот гнев. И мы этот гнев, в конце концов, все-таки выплескиваем. И дальше мы очень часто лжем. Мы лжем себе о том, что какие мы хорошие, что у нас все в порядке, все замечательно. Мы лжем другим, когда у нас какие-то проблемы в семье. Мы покрываем это. Конечно, очень бы хотелось, чтобы рядом с вами были люди, которые могут вам помочь, которые вместе с вами будут исследовать вашу душу. Следующий момент в этом же дневнике самоанализа, то есть мы в прошлый раз завели с вами уже этот дневничок, вот он у меня выглядит так, но вы можете его заводить как угодно, и с этой стороны с этой стороны мы ставим свои грехи или те поступки которые нам совершенно не нравятся но мы можем сразу их называть грехом здесь разлинейны дни понедельник вторник среда четверг а здесь те качества которые должны прийти взамен на эти грехи то есть Взамен раздражительности приходит спокойствие. Взамен отрицания приходит принятие. Взамен ненависти приходит прощение. Взамен беспокойства приходит доверие. Взамен подавленного гнева открытое проявление своих чувств. Перед кем оно должно быть открыто? Прежде всего, перед Богом, а не перед теми близкими, которые привели нас в этот гнев. То есть, вначале я иду к Господу и говорю, «Господи, меня обидели, меня огорчили, сделали так, вот так и так». То есть, Бог — это наш папочка, наш отец. Даже если рядом нет никого, я Богу могу рассказать все, что угодно. Я могу рассказать свои чувства, свои эмоции, свою беду. Многие говорят, что такое молитва, и учатся и говорят заученными молитвами. На самом деле молитва, и знаете, я это поняла с самого начала, это прежде всего разговор с Богом. Я помню многие времена, когда я просто ходила и разговаривала с Ним где-то шепотом, где-то про себя, у меня постоянно шла борьба, и внутри шел разговор с Ним. Да, даже если вы говорите Богу что-то такое, что совершенно не соответствует Библии, Бог слышит и понимает вас. Он понимает, что у вас могут быть чувства, и Он же создал вас по образу и подобию своему. Просто мы потеряли этот образ и подобие, и сейчас мы должны его приобрести. И Господь не, совершенно не огорчается не уходит, если мы высказываем свой гнев Ему. Не спешите свой гнев отдать кому-то. Когда вы разберетесь в нем, вы научитесь правильно относиться к своим близким. У меня тоже очень часто было, когда кто-то из моих близких делал что-то не так, я ему говорила, «Господи, ну ты же дал мне этого человека, это же ты подарил его, почему он не понимает меня?» Сначала я высказывала, потом молилась и плакала, и просила прощения за свои грехи, и всегда так происходит, и дальше, и сейчас. А дальше Бог открывает, что нужно делать, и дальше я уже могу прийти к этому человеку и примириться с ним». Очень часто в этой же таблице следом стоит слово «ложь». Очень часто мы лжем, действительно лжем. Когда мы лжем? Ну, например, ваш близкий человек пришел здорово выпившим, да? И тут же завалился спать. Звонит начальник, просит его к телефону. Ну, так случилось, что он позвонил вечером по какой-то серьезной там проблеме. И вы поднимаете трубку, и чтобы не скомпрометировать своего близкого, говорите да вы знаете, он занят или еще что-то, его ли дома нет и так далее. Как вы думаете, это что? Это ложь. Конечно, выпалить, да, мой близкий пьяный валец это тоже нехорошо, это тоже некрасиво. Но даже простое слово, он не может подойти к телефону. И когда начальник спросит, почему, можете сказать, спросите у него завтра сами. И это будет честный ответ. Вы знаете, мы научились часто лукавить, мы научились часто лгать. И вы заметите, ложь сопутствует человека с самого раннего детства, заканчивая тем моментом, когда вы приходите к Богу. И опять же, вы можете прийти к Богу и случайно лгать, потому что вы привыкли лгать. Ведь ложь окружает нас везде, везде сплошная ложь. И чтобы здесь понять, где ложь и а где правда, тоже надо попросить Бога исследовать свое сердце, ваше сердце. Отношения с окружающими прежде всего строится на том, когда мы смотрим не на них, а смотрим на себя. И вы знаете, очень часто мы замечаем в людях окружающих те ошибки и проблемы, которые прежде всего есть в нас. Опять же, тоже в одном месте я прочитала, когда ты, простите, покажу пальцем, показываешь пальцем на другого то, Три пальца показывает на тебя. Ну, этот не знаю, куда его деть, но эти точно на тебя. То есть, если ты в другом видишь какой-то недостаток, присмотри сначала к себе, нет ли его в тебе. Потом, следом, знаете, вот в, семье, в семьях созависимых очень часто имеется такое, как бы сказать, поведенческая реакция. Грех это или не грех, сами судите. Это когда мы стараемся решить чужие проблемы. Вы знаете, в Евангелии от Ана есть такое интересное место, размышления, когда, я, наверное, уже говорила об этом, но повторю, когда апостол Петр шел Иисусом Христом, и Иисус Христос трижды спросил его, любишь ты ли, ли ты меня, Петр? И трижды Петр ответил, что он любит его. И дальше Иисус предсказал ему, какой смертью он умрет. И Петр возмутившись, но ну представьте, человек идет и вдруг ему говорит: вот ты умрешь так-то так-то. Что у тебя возникнет в сердце? Ты испугаешься? Ты, ну, возмутишься? Петр обернувшись, показал на другого ученика, которого любил Иисус, и сказал: а что с ним? В результате Иисус сказал: а что тебе до него? Ты иди за мной. Вы знаете, мы очень часто любим показывать пальцем на другого человека. Также в семье. Мы говорим, у меня такие проблемы из-за того, что у меня муж пьяниц-алкоголик, из-за того, что у меня сын безделек, из-за того, что у меня дети такие таки то из-за того, что у меня начальство плохое, из-за того, что я живу не в том месте, и не в том городе, и не в той стране. А вы знаете, Бог нас поселил именно в то место, в котором я должна жить. Бог мне дал именно того мужа, который должен быть моей половиной. Бог послал в меня именно тех детей, которые должны у меня быть. Потому что Бог никогда не ошибается. Мои дети это мои дети. Мой муж это моя половина. Моя родина там, где я сейчас нахожусь. Мой дом — это мой дом. И нужно принять эти все обстоятельства, никого не обвиняя, и научиться жить в этих обстоятельствах с помощью Бога. Потому что без Бога ни одну проблему здесь мы разрешить не можем. Кроме контроля, следует за всем этим страх. Мы же доверили свою жизнь Богу, но мы все время боимся. Вы знаете, страх — в человеке рождет, ну, рождается, наверное, с самого того момента, как он начинает себя осознавать, он начинает бояться. Мы боимся темноты. В детстве дети рассказывают друг другу страшилки, пытаясь напугать и испытав это чувство страха. Мы боимся в детстве, например, кладбища. Да? Мы боимся собак. Кто что боится? Мы боимся много чего. Когда мы вырастаем, какие-то страхи отпадают. Но остаются страхи перед разными проблемами, даже, например, страх перед одиночеством. Очень часто такой страх испытывают молодые девушки, которые, например, ну, боятся остаться одни не выйти замуж. И вот в такой ситуации очень часто случаются очень большие ошибки. Хорошо, если вы вышли замуж, уже будущий верующий. но если это случилось до того, вы знаете, сколько было ошибок, когда, ну, например, мы учились в институте и уже шестой курс, а кто-то не нашел себе пару и остался пока одинок. И происходили такие чудовищные браки, которые через какое-то время распадались, были совершенно несоответствующие друг другу люди. Такое было ощущение, что каждый хватал кого угодно. Лишь бы не уехать куда-то, нас тогда распределяли, могли распределить в какие-нибудь дальние уголки страны. И особенно женщины боялись уехать, девушки, то есть боялись уехать и остаться там ну, без пары поэтому создавались совершенно какие-то непредсказуемые браки к сожалению многие из этих браков распались вот что делает страх страх не только перед одиночеством а страх быть отвергнутым то есть а вдруг меня мой муж бросит вот совсем недавно буквально на этой неделе я встречалась ну так получилось ко мне часто приходят женщины с женщиной которая совершенно была напугана своей жизнью потому что ее муж от нее блудил постоянно от нее гулял он скрывал это, но она знала по многим моментам, ну вы же понимаете, это трудно утаить, и она уже четко и точно знала, но боялась ему об этом даже сказать, и жила в жутком страхе, в страхе ему сказать, в страхе что-то изменить, и вот этот страх буквально отпечатывался на ее лице. Я стала с ней разговаривать и объяснять, что этот момент нужно отдать Богу, что нужно быть свободной. Но вы знаете, иногда страх настолько парализует человека, что он какое-то время даже ничего не слышит. И чтобы ему что-то объяснить, ну, надо, наверное, много времени, и даже не один день, может быть, а встречаться и встречаться с этим человеком. Но когда мы не можем объяснить, мы можем доверить этого человека Богу. То есть я могу помолиться, о ней и сказать, Господи, помоги ей, потому что я ничего не могу сделать. Точно так же, когда мы боимся за свою жизнь. Мы можем полностью доверить свою жизнь Богу. Мы можем доверить жизнь своего близкого человека Богу. И мы будем уверены, что вот Он, именно Он может изменить все. Страх перед властью авторитетами. Как часто из-за этого страха мы не можем ничего сказать, и наш начальствующий совершенно нас не знает. А иногда бывает так, если бы мы помолились и спокойно с ним поговорили, может быть, многие проблемы и многие вопросы в нашей жизни были бы разрешены. Мы часто боимся надуманно того, чего не существует на самом деле. Бог разрушает все преграды и разрушает страх. Вы знаете, я не знаю откуда, но у меня с детства был страх перед собаками. Потом я уже знала корень моей проблемы. Она была из глубокого детства. Но этот страх, вот вы знаете, собачонка маленькая начинала шавкать. Просто я понимала, что она вряд ли мне причинит какое-то зло. Но у меня сразу... Бешено колотилось сердце, все сжималось, от страха холодело, дыбом сзади вставали волосы, мурашки по всему телу. Страх мог парализовывать, а вы знаете, говорят, что животные чувствуют страх. У меня была такая ситуация. Я работала в роддоме, в то время жила в пригороде и приезжала очень рано, чтобы не опоздать. Я вообще не люблю опаздывать, чтобы не опоздать. И когда я шла по территории областной больницы, где я тогда работала, шла я за... За корпусами, вдоль морга, морг меня совершенно не пугал, потому что наш акушерский корпус находился в самом дале, ну, в самом практически последнем. И вы знаете, я шла, иду, но я уже была верующей, и вдруг я вижу стаю собак. В то время эти бродячие собаки попадали на территорию, и я даже уже знала, что были ситуации, что какие-то люди были покусаны этими собаками. И даже очень плохо заканчивалось, кому-то зашивали ногу. Ну, представляете, какой страх. Причем предводителем была большая белая собака, которая, наверное, была мне ну, почти под, по грудь. Вот она издалека, а может, мне она такой казалась. И рядом с ней еще была стая. Я не знаю, сколько их штук. От страха я даже не посчитала и не запомнила. Но я уже была верующей, и я поняла, что только Иисус в данной ситуации может мне спасти, потому что близко никого не было, рядом никого не было. И я понимала, что если я побегу, они все побегут за мной. Я остановилась как вкопанная, и тут же стала молиться Богу. Я сказала, Господи, прости меня за мой страх, прости, что я боюсь, но я знаю, что моя жизнь в Твоих руках. И я знаю, что Ты можешь руководить этими собаками, запрети им. И дальше я сказала «Имени Иисуса Христа, духи страх прочь от меня, вы не имеете на меня права!» Я не знаю, откуда взялась эта молитва. А дальше я подняла руки к небу и сказала «Господи, благодарю тебя, ты слышишь!» Только потом я опять глянула на собак. И что, знаете, случилось? Я вдруг увидела, что они сначала стояли ковкопаны, когда я молилась, когда я подняла глаза на них. Вот этот предводитель, большая собака, большой пес, развернулся и ушел. Я поняла как действуют молитвы и как легко с Богом. И Вы знаете, конечно, в тот момент ты все понимаешь, но приходят еще какие-то страхи, еще какие-то страхи. Но я теперь знаю, как с ними сражаться. Я знаю. Я знаю, как не бояться начальства, как помолившись, поблагословил сердце, сердце начальствующего, помолившись, попросив мудрости у Господа идти спокойно, разговаривать с начальником. И я думаю, что еще очень много в этой таблице мы с вами можем добавить, но мы должны четко понять, что и мы будем добавлять, потому что, как я уже сказала, этот шаг будет переходить один в другой, потому что пятый шаг – это открытость, то есть научиться открыто Богу доверять все свои чувства, все свои переживания, даже свой гнев, рассказать ему страх, гнев, боль. Все, что вы чувствуете, попробуйте с сегодняшнего дня начинать доверять Богу. Вы увидите, как начнет меняться ваша жизнь. И в то же время не забывайте, когда вы кому-то предъявляете претензии, что три пальца смотрят на вас. Я благодарю всех, кто сегодня со мной. Я благословляю вас. Пусть Господь поможет вам следовать по этому пути. Мне очень жаль, что я не вижу ваши лица. Мне бы хотелось, что все те люди, которые будут смотреть это видео, были здесь передо мной. И если вы будете как-то хотя бы что-то писать о себе, я буду очень рада. Я буду рада даже просто, если вы поставите там лайк или еще что-то, или хотя бы просто скажете ну, какое-нибудь слово. Я буду понимать, что вы со мной. Да благословит вас Господь на этом пути, чтобы было Полное избавление от всех зависимостей у вас и у всех ваших близких. Я не знаю, чем страдаете вы, но Бог все знает. Так что до свидания, до новых встреч. С вами была Анна Савочкина.